Всем привет, я Карандаш. Старый я, мне сколько дашь? Раньше я был молодой, то есть длинный и худой. От меня у населения поднималось настроение. Все девчонки накричали, от красоты моей пищали. Думал я, так вечно будет. Но мной пользовались люди. Рисовали мной, чертили и точили, все точили. Ну не мог я нет сказать, просто взять и отказать. Я же нужен, я же важный, я же не листик вам бумажный. Его комкают, швыряют, а со мной дела решают. Я же не просто обещаю, я на деле воплощаю. В общем, я был царь и бог. Оказалось, есть подвох. Я же нужен только острым. А острота терялась просто. Они точить меня пытались. Я думал, в форме так останусь. А оказалось, все обман. Меня использовали там. Укоротился я на нет. Стал коротышком. Просто дед. Ну, или затупленный огрызок. Что ж, все, конец пути мой близок. Девчонки больше не пищат, Причал пустой, никто не рад. А сам я в мусорном ведре, На самом карандашьем дне. А у людей теперь другой, Пока что длинный и худой. Наивен, как и я когда-то. Спасите же его, ребят!